создать задачу на проведение сверки взаиморасчетов с контрагентами, возможность формы справочников, контрагенты, договоры и иные основания возникновения обязательств, регистрации договоров. Рассмотрим создание задачи на примере формы справочника контрагенты. Чтобы создать задачу на проведение сверки взаиморасчетов, необходимо в форме списка выбрать строку и нажать кнопку Создать на основании. Задача на проведение сверки взаиморасчетов Тюмгу». Если для контрагента не задан адрес электронной почты, в фоновом режиме будет создана задача на заполнение контактной информации и появится соответствующее сообщение. Открыть форму созданной задачи возможно по двойному клику по тексту сообщения. В поле суть задачи отображается текст "актуализировать контактную информацию контрагента". Далее наименование контрагента. В поле Подробное описание указано содержание задачи. Актуализировать контактную информацию контрагента, телефон и e-mail. Осуществить прозвон. Вид задачи заполнен по умолчанию. В поле Инициатор отображается имя текущего пользователя. А в поле Куратор указана фамилия имя отчество куратора, заданного по умолчанию для хелпдеска акта сверки ТМГУ. В поле Начало план отображается текущая дата. А в поле Окончание план по умолчанию установлена дата сроком плюс 3 рабочих дня от даты планового начала выполнения задачи. Теперь рассмотрим создание задач на проведение сверки взаиморасчетов с контрагентом. В списке контрагентов в строку быстрого поиска вводим имя контрагента. Для выбранного контрагента указана контактная информация. При выполнении команды Создать на основании задачи на проведение сверки взаморасчетов в Тюмгу Откроется форма для ввода параметров. Организация заполнена по умолчанию. В поле «Начало периода» и «Конец периода» указываем период, за который следует сформировать акт сверки. Указываем причину проведения сверки. Для этого раскрываем выпадающий список и выбираем требуемое значение. В поле «Комментарий» вводим дополнительный текст к создаваемому документу акт сверки. После заполнения всех параметров нажимаем кнопку Создать задачу. В фоновом режиме будет создана задача и в правой части формы отображено информационное сообщение о создании задачи. Также будет создан и автоматически привязан к созданной задаче акт сверки. Открыть задачу можно по двойному клику по тексту сообщения. В поле Суть задачи выводится текст Провести сверку взаиморасчетов с контрагентом и «Наминование контрагента. В поле Подробное описание выводится период, причина проведения сверки взаиморасчетов и текст-комментариев, указанный в форме параметров создания акта. В поле Вид задачи заполнено по умолчанию значением акт сверки. В поле Инициатор автоматически указано имя текущего пользователя. В поле Куратор фамилия и имя отчества куратора, заданного по умолчанию для хелпдеска акта сверки Тюнгу». В поле начала план» отображается текущая дата. В поле окончания план» по умолчанию установлена дата сроком плюс 3 рабочих дня от даты планового начала выполнения задачи. В поле Документ указан созданный автоматический документ акта сверка взаиморасчетов. Реквизиты документа заполняются согласно введенным данным в форме настроек создания акта. Создать задачи возможно сразу по нескольким контрагентам. В справочнике контрагенты найдем контрагентов, по которым требуется создать акты сверки. В форме списка при нажатой клавише Ctrl выделяем несколько строк и нажимаем кнопку создания задачи. Указываем период, за который следует сформировать акт. Причину проведения сверки. Вводим комментарий. В результате выполнения команды Создать задачу будут создана задача по выбранным контрагентам и автоматически привязаны к задаче созданные акты сверки.